НЕ ВКЛЮЧАЙ СВЕТ! НЕ СМЕЙ ВКЛЮЧАТЬ СВЕТ! Почему это? Да просто Влад вампир! Здравствуйте! Где ты Все тут чучеру добираешь? Хорошо быть принцем, не так ли? Влад мой слуга! Борис Бенджамин Кастель. Принц скульптор. Это новые леденцы? Ага, сделал пару минут назад. Что сказать? Сделать скульптуру из леденцов намного приятнее, чем из глины или любых других материалов. Это так долго! А это ты делаешь за... Да где-то за несколько секунд. Если я не буду работать быстро, то масса застынет, и я не смогу сделать ничего. И леденец не получится. Ты слышал об убийстве? Да-да-да, директор Вайт собирает нас всех в актовом зале. Мы обязаны туда пойти. Надеюсь, ты тоже там будешь. А, ну как же без меня, Карнель? Все веселье и без принца. И нет, так не пойдет. Я пытаюсь вести себя весело, но. Это не так просто. Если честно, мне ужасно страшно. Страшно, что следующими жертвами можем оказаться мы. Твою же тебя уважают. Давай, давай, давай. А, тоже мне подруги. Мисс Роуз? Да, да? Пока не прибудет полиция, труп находится в санитарской комнате. Надеюсь, больше там никого нет? А, конечно нет. Никого тут допускать не будут и все ученики все равно находятся здесь. Хорошо, девочки, тогда вы свободны. Так как вы были с учителями и исполняли свой медицинский долг, вас опрашивать не будут. Мисс Роуз, долго еще? Вот именно. Зачем нас сюда позвали? В любом случае нам надо дождаться директора. Попрошу о спокойствии. Пс. Нет, Ась, я стою рядом с вашей. О, мой бог. Че? Этот ты обнаружила труп. А, может быть, а какое ко мне дело? Тебя зовут Сентябрь, верно? А, тебя... Можешь звать меня Фабер? Фабер-костель. А Рядом со мной мой брат, его зовут Борис Бенджамин Костель. Борис Бенджамин? У него двойное имя. Борис Бенджамин. Борис Бенджамин. А. А Борис... Боря... Борис... Просто... Родственники некоторые были русскими. Вот как? Ясенька, Ты знала, что Паша тоже русский? Догадываюсь. Ты такая неразговорчивая, Сентябрь. А я, может быть, хочу завести с тобой дружбу? Я никогда не видела того, кто рядом с твоим братом. Кто это? А, это... Это Фок Тепелуш. Ну, его зовут Фок. Француз Чистых Кравей. Сначала я думала, что это его псевдоним. Но нет, он француз на стоп А вот Фабер мой псевдоним. Свое настоящее имя я тебе пока не скажу. И как мы можем подружиться, если они знают знаю твоего имени? Вот подружимся и узнаешь. Дружба строится на интересе, в конце концов. А я люблю интересные игры. К слову, если хочешь присоединиться к одной из них, приходи сегодня вечером в столовую. Ты меня пугаешь. Мне все так говорят. Здравствуйте, Здравствуйте мистер, мистер Вайт. Мистер Вайт. Дорогие ученики, я вас, конечно, люблю как своих родных, но у вас есть последний шанс, чтобы сознаться, кто убил... Как ее звали? В общем, кто убил одну из моих учениц? Кто убил одну из ваших сестер? Дети мои, сознайтесь сейчас, пока не поздно. Мне нравится мне этот мистер Вайт. Он противоречит сам себе. Быть нашим учителем, которого мы любим, и учить нас – это его работа, за которую он получает свои деньги. Это ничего особенного. У каждого учителя есть свой образ. Редко бывают те, кто честен. И с собой, и с учениками. Никто не сознается. Что ж, тогда мы будем опрашивать каждого. Семья Костель, вы первые. Ого. Похоже, мы отстреляемся быстрее, чем я думала. До встречи. Я не говорила, что я приду в столовую. Ты не говорила. Ты подумала. И я знаю, что ты придешь. Сентябрь, кто это? Если бы я знала. Сент, я все, конечно, понимаю. Друзей завести хочется и все такое. Но ты, пожалуйста, будь с ней осторожнее. Я знаю, Сильвер, знаю, никому нельзя доверять, но. Она сама ко мне подошла, она сама начала разговор. Тогда просто игнорируй. Твоей большей ошибкой будет то, если ты пойдешь с ней на контакт. Ты пришла сюда, чтобы получить образование и получить нормальную работу. Да учись пару лет спокойно. Вот тебе мой совет. Фок! М? Почему ты не носишь свой монокль? Сегодня у меня была тренировка. я не мог надеть монокль. Он тебе так идет? Надеваю почаще. Он иногда неудобен, но я постараюсь. Знаешь, Фок, удивительно, что ты больше не заикаешься. Со всеми трудностями и комплексами возможно справиться. Итак, где та девчонка, которую ты позвала? Я вообще, сестра, уверена, что нужно затаскивать ее в наш эксперимент. Ой, да конечно я уверена. Она прекрасно подходит. А еще она видела труп. Так что она... Я пришла, и как вижу, ты не одна. Я же говорила, что ты придешь. Ха, я так и знала, что кто-то придет. Лала, мы там не договаривались. Так тебя зовут Лала? А? О, мой бог, Лала. Лала, не вижу ничего смешного. Извини, конечно, Лала. Ну, давай ближе к делу. Зачем ты позвала нас сюда? Мне не нужны проблемы, касающиеся нарушения жалкого комендантского часа. Вот именно. Поэтому давайте все сделаем быстро и тихо. Быстро и тихо вряд ли получится. Но если вы этого хотите, то я хотела бы, чтобы вы сразу согласились на этот эксперимент. Я не читаю бумажки, их не подписываю. А твоя подруга похожа, да? Это что-то криминальное? Отчасти. Простите за мою сестру, она любит играть в загадки. На самом деле она просто беспокоится о нашей безопасности. Вы когда-нибудь интересовались о том, что происходит после смерти? Так это ты убила? Нет! Но недавний случай заставил меня взяться за работу снова. Мы проводим кое-какие эксперименты. Мы ненадолго останавливаем сердце нашего подопытного. Мы ненадолго заставляем его встретиться со смертью. А потом мы его оживляем. Это не совсем смерть. Смерть, когда отключается и мозг, но не только сердце. После того, как отключается и перестает работать сердце, в мозг поступают остатки кислорода. Поэтому то, что вы делаете, практически вы просто видите последний сон. Можно сказать и так. Но мы стараемся все ближе и ближе подобраться. Именно к тому любые наблюдения важны. Представь, как бы это всех успокоило и облегчило жизнь. Не представляю. И не хочу представлять, кто является подопытным. Мы. Но чаще всего Лала, поэтому нас двоих можно за подопытных не считать. Вы всего научитесь. Ваша цель просто следить и помогать с экспериментом. Вы не должны в нем участвовать как подопытные. Что мы получим с этого, если примем участие в твоем дурацком эксперименте? Если все получится, то часть денег, которую мы получим, если исследуем смерть. Что вы получите точно? Защиту королевской семьи. О чем вы? Борис Бенджамин Кастель, принц Англии. Это моя сестра. Лала Костей, можно сказать, принцесса. Мы призем. Погоди, что? Благодарю вас за участие в эксперименте. Если об этом кто-то узнает, то их исключат. А возможно и посадить в тюрьму. Не хочешь воспользоваться этим? А? Люциус. Вот и объясни мне, зачем. Ну зачем ты согласилась на это? Ты хоть понимаешь, какие у нас будут неприятности, если кто-то узнает? Сильвер, скажи, ты доверяешь им? Да путь они хоть императорами, в жизни не доверюсь. А почему ты спрашиваешь? В том-то и дело, я тоже им не доверяю. Ну, очень уж. Большие у меня подозрения, что именно королевская семья, то есть наши новые знакомые, совершили это убийство. Ну ты посмотри на это логично. Никто бы не додумался, что... Кто-нибудь из этих ребят убил кого-нибудь? Они же элиты из элит, в конце концов. Сентябрь, не говори только мне, что ты хочешь поиграть в детектива. Этого мне еще не хватало. Сильвер, это наш шанс. Лала доверилась мне. И только мне. Я думаю, мы единственные, кого они подпустят в свое дело. Лишь одна вещь вызывает у меня страх и беспокойство. Я не хочу, чтобы они все-таки решили сделать из нас подопытных крысок. Ладно, утро вечером утреннее. Завтра все и посмотрим. Сладких снов, Сент. Сладких снов, Сильвер.